Под головой слов дурные мысли Что пригрел я рядом с собой Думал очень близких Ранили, забрали покой Сердце не на месте Называют это судьбой И слагают песни мне унесли за собой Старые обиды Было это, но не со мной было дна не видно, что же за печалью печаль, будто бы на злобу. Вот теперь случилось со мной и не проходит. Обезумевший от вестей вроде бы всякое было, Ну давай, гонять черти, Не был никогда терпилой, В пору было бы прекратить, но нос набитый ноет мат, напряжение воздух скрипит, И дух выходит, ко унесли за собой старые обиды, Бил это но не со мной. Было была одна не видно, что же за печалью печаль делает погоду. Вот теперь случилось со мной и не проходит. Спасибо, спасибо!